Игра теней на стенах, шторах и в коридоре у дверей. И скрип, а может быть и шорох качающихся фонарей. На кухне, там где занавески, надолго остается след, напоминающий нам фрески, времен которых больше нет. Так благотворна непогода, ее когда-то переждешь, откроешь окна и не сходу себя тогдашнего найдешь. Дождь за окном мне четырнадцать лет, школа, вечерняя смена, тусклый, тоскливый, мигающий свет, с молнией попеременно, здание австро-венгерских времен, До потолка, когда небо, холодно, я безнадежно влюблен. Очередь это за хлебом, День бесконечен, и дни без конца, и никакого просвета. Хочется скрыть выражение лица. Многое было и это. Листаю памяти архивы. Нашел начало декабря. Снег порывается, красиво, Но сыро, честно говоря. Промокли ноги, жду трамвая. Стемнело, фонари горят. Об этом вспомню, точно знаю, Лет через сорок-пятьдесят. Забыл и столько и такого, но это не отдам, держу. Какой-то день, опять и снова, стою один, трамвая жду. Дождь в заповедном переулке, фонарь мерцает, дребезжит. За поворотом цокот гулки, она спешит, почти бежит ко мне. По ручейкам, по лужам, по мостовой застрял каблук.